Я очень рада стать частью компании «Эйвен». Это компания для женщин, компания для всех нас. И сегодня мне невероятно приятно представить вам новый аромат «Сеншуал».